и начинается следующая катка. 4, 3, 1 сейчас нас телепортирует мы за, за полицейских играем так, давай давай давай давай давай давай давай вперед, давай вперед. вперед. У 800. Он с двумя пистолетами как-то был. Я хочу тоже два пистолета. Читы полной. Читы по полной. Давай, давай, да, е. Окей, Все, я себе купил снайпер, по <плодисмент> Я знаю, стоит идите, пожалуйста. А он зараз пишут. Вот этот, кстати. Смотрите паркур. Все, я себе купил какое-то оружие. Блин, я бомбу накидал и... Надо обойти Кто? да блин как они быстро так -то убивают тортик блин этот читак не платье задолбал сзади нападать Я пошел обходить путем обходным. Ну что они херель. Читер с одного удара. Вот это, смотрите. Это псина. Так, мы за бандитом. У кого бомба? А где они? Бомба установлена. Все, наши установили. Бьется, читачок. Читачок. Иди. Иди. Иди. Иди. Иди. Одного вы. Одного вы. Все, мы... Иди. Я одного замочил. У меня бомба. Иди. Ребята, у меня бомба. У меня бомба. Куда мне ее устанавливать? Ребят, куда мне устанавливать бомбу? называется игра с читаками все, все, все, все, кто читер нет, кто нет. против читера вставьте плюс так если они сейчас были полицаями значит они сейчас будут террористами я хочу с ними я тоже. А? я тоже да это называется Э, стрелялки против читеров в Майнкрафте. Игра да, что у меня еще даже не Мы за тиров go, go, go. Ура А как купить улучшенный нож? Доля, они именно там будут сейчас идти Курнайд! Поппинг-клайд Пошли Я убил двоих. Почти убил. Один у меня убил. Одного я полише из кого убил. Почти. Или двух я убил. О, мы выиграли да, да. Вот, мы по убили. и мы выиграли ну, никто вас... вот это победа ну я не виноват что у меня оружие не зарядилось а я о бомба я Good подобрал nice. бомбу на забирай там забирай бомбу не хочу такое место. Вс, мы выиграли. Оружий. У нас здесь оружие было. По... тебе ее придется ставить, ребята, они сейчас там будут нападать с каких сторон. А ч в меня бомбу? Иди прикрывай тебя. обосрался чего реально самая не могу у меня покруче сейчас да ту копу дебилы делать нехрен Никита, я тебя прикрываю Да мы задолбали Я Никита прикрываю, ты мне мне блин, бомбы кидаешь Я должен был его выиграть, он меня. <свёздные> Катина. <свёздные> У меня вот это оружие было. Победа. Победа. Мы Ну я поднял. <свист> Ай... Да вы срой, они не успеют успеет. Да, вот я тетка. Мы снова победили. Я двух Блин, это так классно вот играть. это уже классно, я уже приуч... научился с этой пушки. Оно просто самый крутое, потому что у нее 64 патрона, и она просто. И все Так. Мы за полицейских. Блин, ну полицейских всегда палоки. У меня какая-то бомба, зажигаем, зажигаем, поджигаем, отжигаем. Да нафига! Дочь, у тебя какая? Я папе расскажу, понятно. А ну стоять, собаки, я полицейский. Всем остановиться, руки в жопу и стоять. Скотины Спиной в меня стрелял Такой бежит за домом а, его... Это очень легко Хапец, ну мастер у меня две бомбы, погнали, погнали ну давайте полицейские, попробуйте на меня ой, ой, ну все, все. я подумал Прикрываю, у тебя тебя. Бомба бомб все. А кого они боятся? Капец, полицейские мастера. Смотрите, кто я себе купил, какую броню. А ч у меня.